Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Многие из вас, наверное, сталкивались с тем, что в багажнике автомобиля вы возите кучу различных вещей, как крупных, так и мелких, и при движении они катаются по багажнику и создают посторонние шумы. Я, друзья, тоже не исключение. У меня также лежит в багажнике куча вещей, и, соответственно, когда я открываю багажник после какой-то поездки, все эти вещи разбросаны в хаотичном порядке, и все это приходится обратно аккуратно складывать. И все это связано с тем, что в багажнике не предусмотрен никакой органайзер, куда бы можно было все это аккуратно сложить. И, конечно же, я начал искать в интернете, на различных сайтах, где можно приобрести какой-нибудь такой аккуратный, красивый органайзер и наткнулся на сайт трока где я заказал органайзер тех размеров, которые мне нужны и в том цветовом исполнении ну а теперь давайте, друзья, посмотрим, какой органайзер ко мне приехал, соберем его и попробуем все сложить аккуратно в него и посмотреть его вместительность так, открываем багажник а тут у меня вот такой вот порядок, если это можно так назвать в общем-то смотрите вот такие вот вещи мы, конечно, в органайзер не уложим. Но коробку, вот этот вот пакет у меня тут с всякими проводами. Также вот такие вот всякие пластиковые накладки, заглушки. Здесь у меня компрессор. Там в сумке набор автомобилиста, огнетушитель еще всякая ерунда. Также здесь вот есть такой органайзер. Вот. У меня здесь губка, тряпка, тоже все как бы это... В глаза сильно бросается, не очень удобно. Вот. Поэтому все-таки было решено заказать соответственно, органайзер, чтобы он был один, и чтобы все туда можно было аккуратно сложить. Соответственно, чтобы вот это вот все здесь не болталось, не каталось. Ну что, давайте посмотрим. Ну а вот и сам органайзер от компании Трокат. Заказывал я его на официальном сайте, так как все-таки там огромный выбор цветов. Я подобрал именно тот, который мне нужен Который мне понравился С обратной стороны здесь есть окошко Для того, чтобы посмотреть, какой цвет вам привезли Ну и давайте откроем Вот так вот он у нас, друзья, упакован Заказал я себе из эко-кожи В темно-сером цвете Так как у меня Эва коврик в багажнике Тоже темно-серого цвета И давайте мы сейчас его откроем И будем собирать Также здесь в комплекте Лежит вот такая вот брошюрка фирменная от компании Трокот. О компании. И также есть какие товары у них есть в продаже. И скидка 20% по промокоду. Кому интересно, можете, друзья, воспользоваться. Ну что, давайте собирать. Так, здесь у нас отдельно все элементы, боковые стенки, также центральная, внутренняя, ну и сам корпус. Ну что, все, Органайзер я собрал. Примерно 2 минуты он собирается очень легко. Вот такого вот он, кстати, размера. Довольно-таки большой и вместительный. Смотрите, здесь все стенки на липучках. Соответственно, собирается очень легко и быстро. И, соответственно, у нас также он закрывается и... Застегивается на липучку. Ну а теперь давайте попробуем все уложить. Может быть и не все, но хотя бы что-то. Так, у меня тут масло, тасол, тормозная жидкость. Так, отлично. Всякие коробки. Пакет можно вот сюда засунуть. Так, губку сюда. Сюда лакончик коробку с лампочками сюда кстати компрессор тоже вот сюда отлично так, это все сюда тряпочка замерзшая еще одна чехол от коляски одна тряпочка так друзья смотрите уже все получается так ну, единственно сюда я не буду засовывать набор автомобилиста у меня там в принципе он аккуратно лежит в своей сумке так что смотрите все у меня теперь здесь все свободно это лишнее можно убрать здесь пакетик тоже с документами всякими ну а теперь давайте уложим. Кстати, тем, кому интересно, габариты данного органайзера 55 на 34 на 14 и вес 1,8 килограмма. Сейчас я его аккуратно поставлю и покажу уже конечный результат с органайзером. И да, кстати, друзья, забыл сказать, очень удобно то, что у него сбоку есть ручки. Две вот такие вот ручки. То есть, когда надо, мы его берем и вытаскиваем. Но обязательно берите, друзья, его за обе ручки сразу. Иначе, если вы будете брать за одну, то есть вероятность, что он у вас отлепится, так как он крепится на липучках. Берите сразу за две. И все будет отлично. В общем, друзья, вот так вот все получилось уложить. Вот так вот вписывается сюда прям гармонично органайзер. Цвет, конечно, хоть и не такой же, как у его коврика, но все равно смотрится очень классно. Ну, вот такой вот органайзер, друзья, очень удобный, вместительный, а самое главное, и смотрится, и вписывается в багажник, так как все-таки материал исполнения у него эко-кожа, также цвет очень приятный. Данный органайзер можно заказать как на сайте Troca, так также на различных маркетплейсах, тот же Озон, Wildberries и так далее, где также вы можете купить его со скидкой, но... Проблема в том, что не все цвета есть на маркетплейсах А на сайте TROCOT большой выбор цветов Соответственно, также отделки данного органайзера В общем, ссылку на эти органайзеры на различных маркетплейсах И также на сайте TROCOT я оставлю в описании под видео А также вы пишите комментарии, используете ли вы органайзер И вообще будете ли вы покупать в багажник своего автомобиля Ну а на этом у меня все, друзья Не забывайте подписаться на канал ставить лайки и писать свои комментарии. Всем удачи на дорогах, всем пока!